Если у вас менее 10 тысяч гривен, то инвестировать в драгоценные монеты может быть вообще невыгодно. Ведь если золотая монета меньше, чем 4 грамм весом, то комиссия брокера, продавца и производителя очень высокая. Поэтому покупка может быть просто нерентабельной. Учитывая, что между ценой покупки и продажи драгоценной монеты может существовать комиссия, которая порой достигает 20%. А также тот факт, что деньги просто можно положить на депозит по 10-11%. В годовых, то вложение в монеты будет выгодными только через 2-3 года, то если доходность, рост цены золота составит 20% и выше в год. Такое значительное подорожание золота в ближайшие годы маловероятно, однако учтите, что чем дороже монета, чем больше она имеет веса, тем меньше комиссия между ценой покупки и продажи, поэтому могут быть выгодны вложения в более весомые, более дорогие ценные монеты. Вложение в драгоценные монеты обычно выгодно на более длительный период, 2-3 года и выше, в зависимости от конкретной монеты. Более краткосрочные инвестиции на год и менее могут быть выгодны только тогда, когда идет существенная девальвация основных валют вложения, например, доллара и евро. Если вы решили все-таки заработать на вложение в драгоценные металлы и монеты, вам нужно ежедневно отслеживать их котировки в Украине и в мире, а также читать прогнозы аналитиков относительно их изменений в будущем. Только тогда вы сможете заработать. Если вы не готовы или у вас нет времени это делать, то лучше вложить более простые инструменты инвестирования. Узнать базовые особенности нумизматического дела можно на специализированных интернет-ресурсах, один из которых numizmat.com.ua. Там есть и краткий доходчивый лик без нумизмата, а также каталог в том числе и инвестиционных монет. На сайте можно ознакомиться с перечнем монет, их характеристиками, а также узнать динамику цен на ту или иную монету. Если у вас более значительные инвестиции, например, 100 тысяч ривен и выше, вы можете обратиться к профессионалам, которые за дополнительную плату посоветуют вам даже конкретные наименования монет, которые стоит покупать в ближайшем будущем. Итак, если вы определились с конкретной монетой или металлом, то вам стоит просмотреть сайты банков и выбрать наиболее выгодный для вас вариант. Обычно банк, у которого самая выгодная цена на драгоценные металлы, предлагает и наиболее низкую цену монет. А как только определились с банком, обязательно позвоните в службу поддержки, ведь обычно монеты и цены металла можно купить только в крупных отделениях и филиалах.